Ты здесь патишь, во втором панели в Накопоске, там не на чем.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 смотри, тебе любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха -ха. Железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Тут баррикад настроили, ну чистая революция. Нет. Надо поближе подойти. Давай, обезвредить постовых. Три копейки не наняли замыкающего, и все. Опа-опа, нифига, ты ни ты Приятное мне дело с дебилами. А ну ч там, ч там? сидели в но они прямо на нас, как всех, там... не надо свиньи. Чё в компании? Сколько получается на Брэда? Да не особо. Пять пушек, чуток патронов. Эти жердяи перли на себе с матьё и грибы. Терема всякое. А что там за персонаж с тобой был? Хозяин и караван. Наш главный хочет за него выхудшить вот в завестную Чисто стремное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Боевая резина Ганзы. Есть у Братву. Можно идти Morra, oh, Уже тоннеля, мать ее. И такая лестничка красивая рядом. Засада зуба ну и хрен бы с ней. За мной! What did же нашел. это за хрень со мной было? Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского Централа, но страшно.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 Артём держись! Нам сегодня карта прет. Может быть, это обман зрения? Нет, Нет. это Бурбон собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто кто пришел. Вот хрень! Мы вляпались подсачик. Эй, Михалыч, какая встреча! А Я как раз к тебе лыжи мылил!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 Когда прежде я не видел такого базара, на нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег к солдатам Ганна и не хотел задерживаться. Украсть оружие! Вот такие! Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их!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 Двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект мира. Давай, давай, шевели буками, или ты хочешь остаться с этими красавцами? Э, следи за языком. мы вляпались по самые помидоры на этих перцев с дрезины у меня лэвэ точно нет если они нам отработать дадут ну там типа дерьмо разговор будем считать что повезло ну на Ганзу нам пути нет но зато слышишь держи патроны пойди купи пару фильтров противогазу есть одна мыслишка я пойду перед рукойски. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. <соцентрический кодовый> Мы с ним это время погребы. Ах ты ублюд. МК а, ну повтори, засранец. О, а, ты думаешь, что? Может, самогончику навернем искать. Ой. Все же в грузи со средними барасами. Прикупи себе красивой одежды. Почувствуй себя гламурным. Мама мне деньги что не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Никто, никто. в животе учит головы! ты ничего не услышишь. ну просто скажи, о чем это? а я у мамы попрошу бутер с крысой и грибами. это о трех охотниках, которые отправились на станцию умирать. До и после того, как это она сгинула. после, конечно. ну и что случилось? они обнаружили, что на станцию никто не нападал. это хозяин туннеля приказал жителям станции друг друга перерезать. Да там мне вообще ничего не такая. надо. Все, теперь иди за бутербродом. Зачем это? Я и так уже все знаю. Давай, кати за мной на своей дрезине. Ах ты, дрянь мелкая! Нифига себе у вас цены. Еды. Дай хоть сырую крышу. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Я пойду с женой от Нет, это не покормал. Конестры, подожди. И, в общем, отсюда стоит ближайшей обитанием станции думать до очень долго, потому что другим тургинская... воспитанием. Заброшенная часть знаете, лет назад. Рекомендация лучше Чтобы отсюда риски до Китай-города добраться, нет, надо хочешь, обязательно не большой не караван не убирать. Нет, не Когда не много хочешь, народу А говорят ничего особенного. Туннель как-то выше. Сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей тебе мешает. Дети из него даже не было. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель пойдет вроде, и и и в игру. И их совсем немного осталось. У как звали. Бесследно. Подумаешь. Мы тут им вчера кошку побрили. Кошка довольна. Да опять. В смысле, руку. Танкеры говорят, и в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься на вере. Они заговоренные звезды. Мы где твои патроны? Я вот свои раз, выложу. И все. Глаз не отвести. На проспекте мой лицевой Случилось мне поговорить с военными Ну значит, так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяры нереальные. Но тут уже ничего не сделать. Зашибись, мы все выдвигаемся. секретным биологическим оружием. Вначале никто ничего не заметил. уже поздно. Потому что оружие этого всех внутри сожрало. Бурбон? <смех> Будто сам не знаешь. Ну давай, пульки, и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. <смех> вот дерьмо. Да, yeah. приятно с вами иметь дело. Да ладно, шутка. Все на изготовку, ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт. ненавижу это. Все чисто. Давай. Я Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому. Пошли, пацаны.